Со школьного курса, из каких-то общих знаний, все мы знаем, что есть такие животные, которые находятся на самой поверхности воды, а и не только животные. И собственно вот эта вот фракция животных называется планктоном, зоопланктоном, если это животное, ну, либо фитопланктоном, если это что-то растительного происхождения. Их трудно увидеть, они очень маленькие, их носят течениями, ветром. И вот как-то так. Увидеть мы, увидеть мы их можем, например, когда они вот так вот ярко светятся. Например, сейчас море прогрелось достаточно, и можем видеть такие яркие искры, которые разбегаются от наших рук, когда мы, например, ныряем в море. А, вот. Ну, на самом деле, эти животные не всегда мелкие. Например, в поверхности моря свободно плавают те же медузы. А Наверняка все, все их видели, и в сомнении не возникает, что они сверху, да, тоже планктон получается, и такие животные тоже, как грибневики, и а, тоже похожие на такое что-то желеобразное. Собственно, ученые их так называют желетел, когда они забивают все эти планктонные сети, куда, надеемся, поймать что-то мелкое. А, вот. И они чем-то похожи на медуз, но немножко другие. Наверняка тоже вы их видели, вот он в центре кадра. А, тоже не маленький зверь. И с другой стороны есть вот совсем такое большое животное, сальпа называются. Тут для сравнения дан человек. На самом деле эта вещь довольно, далеко не безвольно дрейфует в море. У нее есть такой себе реактивный двигатель. То есть они очень эффективно прокачивают воду по полости тела. И их реактивный двигатель вот он признан в принципе одним из самых эффективных в животном в царстве животных. Еще мы слышали, наверняка такое выражение, как офисный планктон. А офис-то тут причем. Вот. Ну, говорят в интернетах, пишут, что называют их так за какую-то пониженную креативность работы таких людей. Ну, с одной стороны, наверное, обидно для работников, когда их так называют, а вот справедливо ли это к животным? То есть, если тут присуща или тут такая вот пониженная креативность, попробуем в этом разобраться. Во-первых, немножко познакомиться ближе с тем, кто там водится. Там есть животные, которые проводят в бланктоне всю свою жизнь. В основном это ракообразные и многие другие животные. Ну, здесь вот на слайде отобрала некоторых ракообразных. Тут есть такой в ракушке рачок, как австрокода, и другие рачки, вот знакомые всем Дафния наверняка, детеныш краба и другие более мелкие животные. А с другой стороны, у 90% морских беспозвоночных, даже среди тех, которые живут на морском дне, они появляются на свет, собственно, как вот такая вот крохотная планктонная личинка. Это другая вот фракция этого зоопланктона, то есть это дети морских животных, морских беспозвоночных, их личинки. Вот, как я сказала, 90%, ну, практически большинство, знакомые нам рапаны, мидии, раки и вот в принципе совершенно не похожи на животных животные, такие как те же актинии, фараниды фор, многие другие, у них есть такая маленькая планктонная личинка. Например, у моллюсков а, их личиночка, вот так вот она изображается, как здесь в, угле, в углу, а, в определителях такие вот какие-то няшные, ну не знаю, на кого эти похожи животные. Слоники, да, калы, мне. тут как, как только их не называли. А вот биологи их называют велегер а, что, если буквально переводить, означает парусник. Почему парусник? У них есть а, вот эти вот два замечательных уха, а, это парус. То есть это то, с помощью чего такая личинка двигается. Двигается довольно активно, далеко не безвольно, да, течение ветер им помогают. А, но этим своим парусом она вот загребает воду, да, и, и фильтрует ее. То есть таким образом они просто питаются, моллюски, да, они фильтраторы. А у нее очень важная функция. Найти то место, где взрослое животное сможет закрепиться на каком-то субстрате и провести свою взрослую жизнь и спокойную, спокойную пенсию, чтобы фильтровать воду и получать достаточное количество питательных веществ. С другой стороны, тут же вот в этом меропланктоне, то есть э, в этой фракции среди животных, у которых временная такая вот планктонная личинка, есть животные, э, часто даже, ну, как больше, которые у нас больше ассоциируются с сушей, чем с морем, например, крабы. Их детенок э, зовут Зоя. Такое вот сложное слово. Похоже немножко на какого-то инопланетного монстра. В общем, много из этих личинок они стали в св э, своего времени прообразами для каких-то героев мультиков, либо иногда компьютерных игр. Ну вот, например, такую симпатичную мягкую игрушку я видела тоже в интернете по прообразу вот этого личинки краба. В принципе, у морских биологов нет привычки называть вот этих морских детенышей, которые водятся в планктоне, какими-нибудь простыми словами. Например, как, как я и сказала, у моллюсков личинку, их детей зовут Велегер парусник. У мушанок вот такое животное, опять-таки, на животное не похоже. Их детеныша зовут цифонаут. А, и у морского ежа, например, совсем страшное слово – эхиноплютеус. Вот фараниды э, довольно загадочное животные, так как они глубоководные, и их, э, в принципе, одни из наименее исследованных. Э, их личинку, такую немножко похожую на ангела, наверное, как для меня, зовут актинотроха. Тоже не очень простое слово. А, Иногда вот такую стратегию занимают, ну, то есть активно путешествовать, вот, познавать мир, искать лучшее место для пенсии занимают не только моллюски, а и некоторые ракообразные. То есть вот в таких наростах на камнях, в принципе, мало кто из нас узнал бы раком. А Тем не менее, это морские жалуди, либо их называют на латыни баланусы, они относятся к отряду ракообразных. У них, ну вот если посмотреть на их личинку, то в принципе рак здесь уже кое-как узнается, да, немножко больше похоже. Это науплей, и опять-таки его функция распространиться как можно больше, то есть, в принципе, у любого животного их стратегия — это занимать побольше таких экологических ниш mm -hmm. и производить потомство побольше, побольше. А найти место, где можно будет, опять-таки, довольно удачно фильтровать воду, поглощать питательные вещества и потом там закрепиться. После этого он спокойно выходит на пенсию, уже никуда не двигается. А, ну, в принципе, им повезло с развитием судоходства. А, то есть у такой личинки еще больше шансов на то, чтобы путешествовать и помогать своим детям вот, а, расстеляться по нашей планете, если они займут, ну, например, нище корабля. То есть с возрастанием судоходства в принципе, и появилась вот такая проблема, как распространение видов по планете. Но с другой стороны, стороны, иногда выбор может быть не очень удачный. То есть, например, с таким тапком, на котором тоже сидят баланусы, вряд ли им повезет попасть куда-то далеко. Ну, хотя может быть. Также такие вот активно плановые личинки есть у черноморских актений, фаранид и мшанок. Вот эти вот наверху животное и вот в принципе наверное мой любимый пример о том как бывает это асцидии. Вот это вот животное это его личинка это животное это в принципе наш ближайший родственник из всех животных у кого нет позвоночника но в принципе они относятся к хордовым то есть что такое хорда хорда это в общем орган с которого позвоночник развивается вот чтобы вас еще немножко больше испугать вот в Одессе, в порту мы собрали этих животных, чтобы показать, как оно выглядит физически. Вот этот вот маленький шарик, да, он, ну, когда, это наш предок. Можно на него посмотреть, будет ближе в перерыве. Что тут произошло? А, собственно, у детеныша есть, а, здесь фиолетовым на картинке видно, на которая цветная, а, есть хорность, с которого у него мог бы развиться позвоночник, но этого не происходит. А, у него есть нервная трубочка, а, есть глотка, есть сердце такая вот активно плавающая личинка. Опять-таки ее задача найти какое-то классное место, где можно оселиться надолго. Плавает она все плавает, а потом дальше с ней происходит метаморфоз. Как только она седает на субстрат, она начинает вот в прямом смысле терять голову. А седает на субстрат она головой. Прикрепляется головой к субстрату, и дальше начинается регресс. Ну вот, как известно, как говорят биологи, регресс тоже эволюция. А, ну, в данном случае развитие. Она теряет, а, теряет свою хорду, хвост становится короче, ее вот эти вот а, глотка, да, сифоны начинают перемещаться ближе к этой хвостовой а, части, и в конечном итоге у нас получается вот такой вот маленький шарик, который прирос к субстрату, и все, что у него есть, все, что мы можем видеть здесь, это два сифона. А англичане, их англоговорящие, да, биологи, не только биологи, называют их морская брызгалка, потому что когда его снять с субстрата, вот, ну, как бы я тоже это проделывала, и нажать на такую вот осцидию, э, э, все, что она делает, она злобно брызгает в тебя, э, вот, из этих своих сифонов. Такой вот шарик. Но, тем не менее, это красиво. Возможно, стоит и потерять голову, и все, за тем, чтобы стать таким красивым существом. А, так что в следующий раз, если вам будут говорить, если вдруг вы очень любите путешествовать, и ваши родственники вам говорят, ну, хватит уже, уже пора там, сидеть дома, сесть где-то, найти себе место, вы всегда в споре можете вспомнить асцидию. Вот этот вот маленькое животное, которое как только перестает путешествовать, прорастает головой к субстрату и начинает редуцировать. А у них есть довольно близкие родственники. Это самые... это самые простые туникаты, это оболочники. Тоже вот они находятся, ну, если вы бы были вот зо... биологами, я бы сказала, что это в начале второго тома зо... зоологии, вот там, где начинаются все хордовые. Их взрослая стадия похожа на личинку асцидии. То есть э, такое, такое вот животное, у которого сохраняется хорда, сохраняется сердце, они гермафродиты. Тут есть как яичник, так и семеник, вот рот, глотка. Эм... Как бы больших видоизменений не происходит. В принципе, даже есть эволюционное предположение, но здесь я там не эксперт, что они произошли как бы способом от личинки асцидии. В отличие от асцидий, они не домоседы, они носят свой домик с собой. Из слизистых образований они строят вокруг себя домик, такую оболочку, у которого есть решетка из слизевых тяжей, и на нее они собирают все те питательные вещества, которые они собираются съесть. И потом, как только эта решетка на их домике засоряется, это случается буквально через несколько часов, они этот домик сбрасывают и делают новый. Ну зачем такой дом, если он перестал исполнять свою функцию? Вот. Это все красиво, наверное, вы со мной согласитесь, но зачем вообще нам изучать этих животных? Мелкие они либо большие. Есть, в принципе, несколько задач, которые исполняет наш институт, которые, в принципе, исполняют ученые, вот, занимаясь таким мониторингом, отлавливая этих животных и смотря, кто там попал в планктонную сеть ну, наверное, не первая задача, но тем не менее довольно важная, это вот виды вселенцы. А, например, в 70-х годах вместе с балластными водами корабль, вот он, ну, как, не знаю, как вагон метро двигается, он за собой увлекает воздух, то есть наверняка вы это ощущали, если стояли где-то на платформе, там, ну, либо поезд обычный, да, на платформе. А, точно так же поступает и корабль, двигается корабль, вместе с ним двигается вот какое-то количество воды вокруг него. И именно в этой воде могут путешествовать зайцами незваные пассажиры. Это Маленькие, маленькие животные, вот, либо личинки, такие вот планктоны, только что мы убедились, что их довольно много, могут путешествовать также в этой балластной воде. И некоторые из них оказываются не очень желательными гостями. Например, мнемеопсис — это грибневик. Вы его видели наверняка в Черном море, то есть такое желешко. Он питается икрой рыб. Как только в 70-х годах он попал в Черное море, первое, что он сделал, не имея никаких хищников здесь, он, в общем, сократил количество хамсы и другой рыбы вот в разы. Это было очень, очень тема, было похоже на экологическое бедствие. Вот что с этим делать, как бы заметить, туда это несложно, вот что как-то рыбы стало мало. Но что с, ним, с этим делать, было, в общем-то, сложно придумать. Пока в 90-х вот 90 годах а, не появился, тоже со Средиземного моря, предположительно, тоже с балластными водами, а, вот таким вот а, транспортом, не появился другой грибневик, гороя. Uh, и вот uh, не задача в том, что Берой, он является хищником, природным хищником uh, в Средиземном море, а немиобственно. И вот так вот они наладили отношения между собой, uh, в общем, помогли восстановиться экосистеме Черного моря. А, с другой стороны, несложно предположить, что зная количество планктонных животных а, в море, можно а, посчитать также а, по вот, принципу экологической пирамиды, как-нибудь представить то количество животных, а, от них, которые напрямую от них зависят, а, и таким образом строить какие-то прогнозы, например, для того же рыбного хозяйства. А, но с другой стороны, ученые, они такие ученые, они любят составлять видовые списки, всех считать, и это как бы, тоже необычайно важно. Um, ну что ж, выводов здесь не будет. Я надеюсь, что у вас возникли какие-то вопросы, и я буду рада на них ответить. А где, кроме народного хозяйства, можно применить как мониторинг? А, мониторинг. Ну, вы говорили о мониторинге. Ну то, да, то, да. Что, что он помогает в промышленности. Ну, на, сам, на самом деле, вот раньше ну, даже наш институт, он шел довольно плотно с военными. То есть, ну, несколько неожиданно, но, но тем не менее. А, почему? Потому что там происходят вот ну, совершенно разные измерения мы получаем для военных, например, важно знать, вот где находится этот термоклин, да? то есть как происходит сверху, да, море оно довольно теплое даже сейчас и до какой-то глубины оно прогревается, и дальше оно более холодное. Это вещь, где теплая вода разделяется с более холодной, называется термоклин. Как бы температура воды влияет на распространение акустики, например, акустических волн. И эти данные, такие мониторинги, монитор они напрямую как бы поставлялись военным. Это имело значение большое для подводных лодок. Ну, как бы это были времена. Одна из таких нетривиальных задач, где экологии и военные сотрудничали. Ты упомянула про инвазивные виды. Насколько знаю, вот тропаны являются. Да, это тоже инвазивный вид. Насколько можно законно их вылавливать, употреблять в Экологи прям, вот, в принципе, советуют рапану, в общем, нырять за ней, собирать и кушать. То есть, в свое время они привнесли довольно большой дисбаланс, опять-таки, они конкурируют с медиями, ну, не конкурируют, они, как бы, хищники, вот, и медийных банок стало довольно мало. То есть, да, вот, экологи советуют рапану кушать, и, вообще, меньше ее не станет, у нее тут, ну, как она это, у нее и так довольно много бонусов. обладаете информацией, как вот данные существа в комплексе, либо каждый по отдельности, могут воздействовать на здоровье человека, как в отрицательную, либо в положительную сторону. И используются ли какие-то из них в медицинских целях? Ну, в медицинских целях могут использоваться, то есть да, какие-то биоактивные вещества, которые выделяются у животных. И тут... Эм... Ну, тут да, я не могу прям сказать, что, что там, как используется. А, вот, но, насколько я знаю, например, у биохимиков, а, да, с которыми я тоже работала, сотрудничала, они, ну, рассказывали, есть там, не знаю, просто проекты, где они там всех отравливают, смотрят, какие у них вещества есть, какие там, ставят какие-то эксперименты, где это можно применить. Вот, но с другой стороны, там другой пример, который просто здесь возникает сам по себе, это там цветение воды, да? То есть, да, эти водоросли, ну и как бы организмы, которые там есть в этой пленке, они выделяют некоторый токсин, который, в принципе, для человека не смертелен, но ну, все-таки нежелателен. Вот, ну... Выглядит для сети. Хороший вопрос. Но, к сожалению, картинку прямо здесь не покажу. Ну, могу нарисовать, наверное, попробовать. То есть, ну, часто это может быть вот-вот по длине, такой, как сачок, да, он треугольный, у него есть диаметр, то есть это какая-то проволока, и здесь сама сетка. Uh, то есть это очень плотный газ, мы так говорим, в общем, выглядит он как тюль очень плотная, но на самом деле у него есть ячья там 200 микрометров, например, для, именно для зверей, которые мы хотим поймать. И здесь дальше он подсоединяется вот к такому пластиковому стакану, uh, тоже с некоторой сеткой. Ну, мы ее окунаем, тут у нее есть такие веревочки. И, опять-таки, они бывают разные. Бывают такие, которые окунаются прямо с корабля, то есть, например, тут будет какая-то лебедка, вот там она с корабля, с борта, на определенную глубину, ну, когда идет количественный забор. Животные как бы попадают сюда, Собираются в стакане, он потом откручивается руками, и с него спиртом, либо другим каким-то растворителем животные уже смываются в специальные стаканы, где мы храним пробы. Ну, есть другой вариант как бы такой ручной сети, когда она поменьше, когда она просто закидывается веревкой в море и там протягивается по поверхности моря. Как-то так. А какие воды сейчас являются самыми богатыми натопом? Какие воды? Ну, в любом, в любом случае, это тропики. тропики. Да, да. Ну, там будет побогаче, То есть здесь у нас, опять-таки, это зависит от сезона. Летом больше будет времен, временных вот этих животных. Ну, то есть, собственно, личинок, детей вот, морских животных будет летом больше. И они тогда будут составлять большинство вот, биомассы. А, там, а так, так у нас, конечно, зимой, весной он дедноват. В тропиках, да, он там все просто кишит. Они цветные, там и рака вот эти вот личинки, и там каких-то самых самых разнообразных, то есть, ну, и моллюсков там больше разнообразий. то есть, естественно такой пункт, вот в тропиках будет разнообразней. Черное море какое соотношение фитопланктона и золота, кого больше, кто, кто сильнее? Ну зеленят фито, естественно, то есть, вот эти вот, которые светятся, ну когда, да, вот сейчас, например, Черном море, это динофлагеляты, динафлаг... это водоросли, их естественно будет больше. Красным обозначен график сложных процентов, зеленым обозначен график э, прямых, простых процентов. До одного года график сложных процентов находится ниже, чем график простых процентов.